Вниманию родителей! В период карантина необходимо с особым вниманием отнестись к детям. Профилактические мероприятия – это не только отмена занятий в школах, но и ограничение посещений любых скоплений людей. Дети в период карантина должны находиться только дома и избегать любых массовых событий. Во время прогулок следует избегать любых контактов и тем более не собираться компаниями для игр. Уважаемые родители, избегайте посещения с детьми любых общественных мест – магазинов, торговых центров, кинотеатров. Не пользуйтесь общественным транспортом. Будьте внимательны к своим детям. Ответственность за жизнь и безопасность детей несут родители. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. Стоп коронавирус.